У нас идут вебинары на, на тему денежного мышления. И я говорю, что вы, вам очень трудно будет изменить свой денежный канал, пока вы не поменяете свое мышление. И вот вы сейчас говорите о том, что у вас суеверие. Вы говорите о том, что бабушка научила. Вы говорите о том, что женщине нельзя давать мужчине деньги. Вообще откуда это? Что такое? Вообще. Это какие-то ваши э, убеждения, которые... Вот, большой вопрос. Они вам помогают деньги получить или нет? Если вы этих суеверий придерживаетесь, но денег у вас больше не стало, вы стали богаче? Нет? Ну тогда это ерунда. И вот я когда начал с собой заниматься, серьезно с собой заниматься, у меня поменялась работа очень быстро, примерно за ну где-то месяца за четыре у меня поменялась работа и на этой работе я стал получать 500 долларов. А через месяц или через два – 700, потом тысячу. Короче, я до 10 тысяч долларов стал зарабатывать на этой работе. И у меня вот этот, вот этот весь этап шел. Я, и я такой думал, а почему я сразу не мог перейти с 200 долларов на 10 тысяч? Почему? Напишите в чате. Почему я не мог перейти сразу с 200 долларов на 10 тысяч? Напишите в чате. Ну и я, я догадываюсь, что вы напишете, да, что у меня я не был готов, у меня мышление было другого человека, у меня были другие привычки, у меня были другие взгляды на жизнь, у меня были другие взгляды на деньги, у меня были куча там каких-то непонятных заморочек в голове, которые перекрывали мой денежный канал. Вот мы сейчас на самом деле то мы об этих заморочках и говорим. Если вы во что-то верите, я очень рекомендую как тренер посмотреть в эти верования, в эти убеждения и определить. А они нужные вам или ненужные? То есть это там наполняет вас эта польза, энергией, деньгами или еще чем-то? Или нет? И когда вы это увидите, поймете, вы тогда начнете отказываться от этих ненужных убеждений.